Ребят, поставьте лайк. Смотрим Карину. Ну чё, погнали? Таня! Пацаны, там акула есть. Чё он сказал? Ничего, ничего, плавай, плавай. Ничего, будешь кормом для акулы. Поедят. Все хорошо. хорошо. Всё, Карин, пора собираться. Я не хочу уезжать. Нам нужно домой работать. Я хочу остаться, я не хочу работать. Нам нужно снимать... Вот и отдых кончился. Блин, так здорово отдохнули. Показали все. Вау. Видео. Ну, Поехали, Пойдем. все. Пойдем. Нам нужно ехать, Карина. Карин, сначалась. Господи, господи, такого маленького испугалась. Да не бывает так. Пойдем. Ты чего боишься? Пойдем. Где? Так не бывает. Маленькая, безвредная. А где духи? Это что, блядь, такое? Как что? Смотри, а шутки, значит? Это тапочки, это мутюг и чайные. Я все нет. понимаю, но это же отели. Конечно, блядь, отели. Конечно, это же все нужно забрать. Так здорово. Ну, смотрим Вань Карина с Телеграма. Ну что, это спасибо, что покатал там разлег. Как мне тебя это отблагодарить-то? Да не надо ничего. Массаж! Карина так здорово играет. Вау! Деревенскую девочку, девушку, женщину. Нет, давай ты лучше мне вещи поможешь собрать. О, это я вообще могу! Знаешь, я хозяйство? Охренеешь! Открывай! Ага. Син, а где духи? И Женя хорошо играет вообще. Просто почему их сниматься в это сам фильм-то не берут? Это что такое? Я все понимаю, но это же... Зина, блядь, хозяйственная, знаешь, играет. Действительно, что в Турции все собирают, все домой. Зачем столько вешалок домой? Чужих. Через полмира вести. Отеля! Конечно, блять, отеля! Конечно, это же все нужно забрать, ты чё? Я вот на себя, знаешь, вообще в первый день все собрала нахрен, положила чемоданы, звоню. Говорю, у вас там ни хрена нету! Они все привезли по второму, я по второму все собрала. Ха-ха-ха, два раза. Два раза все собрала и все два раза домой привезла в Россию. Это не смешно Зина, так нельзя делать. как нельзя делать? Я все это нахрен. Это смотри, вот это можно... Богатый бедную не поймет никогда, просто не поймет. Подарить, да? вот, смотри, вот, Себе убери. оставь дура, забери все это. Ты что даже чайник списил? А что ты че не Посмотри, думаешь, Соль, соль, это знаешь как хорошо? Это можно сувенира. Прям, знаешь там чуди. Это чайник. все можно купить, Зина. Зачем да, это купить? Это надо забрать. Это нельзя, говорит, выпить, это надо было все разбить, как в том фильме. Я ты тащи все, чайник-то куда ты снизил чайник-то у меня есть. Я все соберу сама, себе. Дальше, спасибо тебе, конечно, подарю. Три чайника, а что не пригодится, я все продам. В Москве все. Я все себе заберу, вот. О, Зин, а. тебе работа нужна? Конечно нужна, а кем? А счастливит Карину, работай. И кем работать? Уже не можно работать. Москва-Сити. Домработницей пойдешь? Домработницей! Как конечно. Карина так улыбается прикольно. Мне нравится очень. Я и все могу. Что? И пылесосить, и гладить, и убирать. И массаж. Массаж не надо. Хорошо, массаж не будет. Не надо массаж от Карины. Так здорово сыграла, Блин, мне нравится очень. Ну и Дау в конце смотрим. Девчат, потанцуем! <свистит> Где таких бабок-то взял? У меня мама не знает, что поет Дау. Даву вообще не знает. Бабки знают. Танцуй, как Как был хороший! Даже все самое. Какие-то ба ба ба ба бабульки-бомжуки. Девчат, а давайте я вам спою. Нет. Nee. Да давайте. Нет. Nee. Давайте я заплачу. <связанной> Мы лучше... За... К малолеткам пристает. Что надо-то от них? Платим? А ты уйдешь и не будешь драть? Не, nee, ну полотенник тоже деньги. <связанной> Опасный соперник. Даже девочка играет. Вообще здорово. Вау. Маркет, финаличник. <свят> Ты меня будешь закрыть? <свят> пошел, пошел. Ну, видимо, с подписчиками рубится в футбол. Вообще. И те девчонки тоже с ним играют, Здорово. Какой-то жестокий очень сильно футбол, очень жестокий. Родные, специально для тех, кто хочет зарабатывать, я перезапустил свой личный проект, в котором набрал группу профессиональных каперов, чтобы вы понимали минимум 80% проходимости ежедневно. Поэтому, если хочешь удостовериться в моих словах, скорее свайпы, переходи в мой телеграм-канал и зарабатывай. Я в это не верю. Мне кажется, это обман, очень большой обман. остальном как хотите. Смотрим Карину и Даву. Жень, давай поиграем! Я не буду с тобой играть, ты не умеешь поиграть! Да ладно, я умею, давай! Все, шахмат! Шах и Я не буду с тобой еще еще играть! Давай, ты не буду с тобой Г Геннадий! Карина не любит проигрывать! Семен! А, Виталик! Карин, еще одна попытка, и мы разводимся! Муса! Не угадать фамилию мужа. Очень смешно. Да. О, давай! И, видимо, утопил телефон или о чем он там снимал. Мы покатаемся. А ты кататься хотя бы умеешь? Посмотри на меня, конечно, умею. На мотоцикле броздить Вау, просто великолепно. Вау, я бы сам, я бы сам с удовольствием. Да? Голубоё, <съя> <Я боев>, блядь. <съя> <Смех> сколько здесь волос, блядь. Вырвал волосы. У всех волосы растут, везде. Прическа туда, прическа обратно. Теперь на человека хоть стал похож. Ну правда цвет волос под но ничего. Ребят, необычное видео у меня на странице абсолютно не похожее на предыдущие мои видео, поэтому... Когда вы, говорит, сейчас будет пушечка, смотрите. Блин, сейчас будет вообще... Офиг... Офигенная пушечка Обязательно зайдите, посмотрите Видео действительно берет за душу И кто напишет комментарий креативно, ребят Выберу одного победителя и 5000 отправлю ему на карту 3.30 ночи будет важнейший матч Потому что играет Бразилия с Аргентиной Матч будет силь... Чувствую, все футбол будут смотреть В полчетвертого пол утра Поэтому не пропустите его Если ставите эту надежную букмекером 1 По промоку ДАВа бонус 6500 Ну, рекламировать шляпу Смотрим Вайн Дави... Дави... Давида А мальчик какой-то, видимо, прокаженный, что-то с лицом у него. Наклеено в виде клей. И размазано. В виде болячки. Ты что такой грустный? Стоит. Слушай, есть идея. Пойдем. Ну что, готов? Погнали. Надень костюм медведя. И, и жизнь улыбнется тебе. Новыми красками. Обнимай людей! Что это за улица такая? Арбат. Видимо, и настроение изменится в конце. Обня... А девушек обнимайте, очень здорово. И парней, ох. Вот видишь, а ты боялся. И пошли довольную улыбкой вместе. Сколько за улице, что интересно в Москве это. Обнимай людей и жизнь по по показывает тебя новыми красками.